Весной 1942 года в оккупированный фашистами ТАллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Для осуществления задуманной операции Шлоссер умышленно доводит до сведения советской разведки, что он прибыл в Таллин со специальным заданием надеясь на то, что Москва направит к нему своего разведчика. Шлоссер рассчитывает захватить его и использовать для передачи дезинформации. Чтобы выяснить задание Шлоссера, в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин. Шлоссер и Пауль Кригер, под этим именем Скорин действует в Таллине, знакомятся Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер – тот самый советский разведчик, которого он ждал. Чтобы окончательно убедиться в этом, он перестает встречаться с Кригером. Шлоссер рассчитывает, что советский разведчик так или иначе обнаружит себя, пытаясь восстановить контакт с ним. Положение под Сталинградом крайне напряженное. Хотя есть признаки того, что силы противника начинают иссякать. Генеральный штаб поставил перед нами задачу выяснить состояние резервов противника, намерения и возможность его союзников. Нацеливайте своих людей на приобретение агентуры, имеющей доступ к стратегической информации. Особое внимание обратите на информацию о намерениях Японии. В кратчайший срок... Прошу доложить конкретные предложения. Все свободны. Виктор Иванович, разрешите задержаться? Слушаю вас, Николай Алексеевич. Виктор Иванович, я хотел посоветоваться с вами относительно Скорина. Я видел его сообщение. Что вас беспокоит? Получена шифровка от августа. Там все прошло не так гладко, Виктор Иванович. Почему не доложили? Шифровка получена сегодня в 5 утра. Сергей обнаружил за цветочницей слежку. Что? А как же люди августа? Получается, что Сергей вышел на проваленную связь? Нет, все обошлось благополучно. Девушка уже в отряде, август благодарит. Еще бы. Значит, Сергей прервал связь с подпольем и вынужден работать один. Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Виктор Иванович. Шлоссер, шлоссер. Кого же именно вы хотите послать в сталин Я нашел подходящего человека. Наш бывший сотрудник Петрухин. Бывший. Почему? Бывший. Петрухин, Петрухин, Петрухин. я же приказал его отчислить. Смелый человек, но недисциплинированный, недостаточно контролирует свои эмоции. Удивлен, Николай Алексеевич. Мы даже понизили его в звании. Виктор Иванович, тогда мы с Петрухиным поторопились, я знаю, Николай Алексеевич, я, кажется, достаточно ясно выразился. Петрухина увольнял я. Человек он недисциплинированный. Рисковать мы не можем. Все, вы свободны. Как поживает семья скореных э, Друг называется. Извольте проведать. Дайте привет от мужа. Скажите, <как> в общем, подходящие слова найдите. Слушаю, товарищ майор. Об остальном поговорим позже. Ну что же, будем думать. Пишите. Рапорт. сколько же можно думать барон слушаю да здесь вас Шлоссер. так. Спасибо. В сорока километрах от Таллина зафиксирован радиопередатчик. Последняя группа цифр та же. Ну что же, игру в прятки будем продолжать. Пусть он меня ищет. Интересно, что он предпримет. Я же говорю, господин капитан, машина еще бегает. Вы за сутки сделали триста с лишним километров. Дороги в тех местах мне знакомы. Шлоссор к тройке прикупает одну. Я слышал, Шлоссер собирается уезжать. Совсем? Не знаю. Значит, завтра снова в дорогу? Ну, бензин я заправлю. Можете заплатить потом. Я подожду. Нет на вас барона, Хаупштурмфюрер. Барон? Изображаешь, ты слишком много занят. Жаль, что он улетает. Я не смогу отыграться. Кто сдает? А невесту вы найдете, господин капитан. Вот недавно был такой Благодарю. случай. с объектом потерял. Он может уехать. Приступаю к варианту Омега. Сергей. Галя. Извините. Добрый день, капитан. Вы отчаянный гонщик, капитан. Обрадовался, увидев вас, фройлен. Вы забыли мое имя? Нет, что вы, я. Просто очень рад нашей встречи, Фройлен Бота. Вы позволите вас подвести? Почему нет? У меня свободное время. Я даже хочу развлечься можем просто прокатиться, капитан. Хорошо, давайте кататься. Я к вашим услугам. Не Куда прикажете? Не знаю. Наверное, прямо. Главное, никуда не сворачивать. Ехать всегда прямо. Да, счастливые те люди, которые могут двигаться только прямо. Подумайте, оборон думает не так. Мне кажется, вы должны позвонить и спросить разрешение. У кого? Я не гимназистка. Я с удовольствием с вами покатаюсь. А что, если вдруг барон будет недоволен? Ну, если во всем слушать барона, можно умереть с тоски. ай яй яй яй яй яй яй яй Начальство не обсуждают, тем более со мной. Может быть, вы все-таки позвоните? Да нет, и не подумаю. Так мы едем. Да, где? Выпьем, Генрих. В море этого долго не будет. Здравствуйте. А я вас не узнала. Вы чем-то озабочены, капитан? Павлю, вы меня интригуете. Я могу называть вас по имени? Ну так что вы хотели мне сказать? Не надо съездить на один хутор. Не согласились бы вы сопровождать меня? Искать пропавшую невесту? Даже интересно. Простите меня, подождите меня в машине. У вас прекрасный кавалер, Фрейлин. В штатском он даже интересней. Поехали. Нет, Пауль, отвезите меня, пожалуйста, домой. Я вспомнила, у меня сегодня есть дела. Понимаю. Я сейчас вспомню. Сегодня понедельник. В субботу я приболела. Да, в последний раз я его видела в пятницу. Вы присаживайтесь. Благодарю вас. Я пошла к Хельге, это моя сестра. Для того, чтобы взять у нее сливки. У нее на хуторе коровая Простите, а где живет ваша сестра? Улица Тункра, 22. Он как раз садился в машину напротив ее дома. Вы не ошиблись, это был именно капитан. Нет, не ошиблась, господин. А почему вы обратили на него внимание? А, у него был такой костюм, и потом он всегда ездил с кожаным чемоданом. Я еще подумала... Вот человек, для которого нет войны. Он и здесь был два раза, пил кофе. Ну что же, благодарю вас, фрау. Кофе у вас весьма приличный. Вот улица Тункера. Да, здесь. верно. Он должен оставлять машину не далее, чем за два квартала от своей конспиративной квартиры. Говорит шло, сэр, начальника фотолаборатории ко мне срочно. Алло, фрегатом капитан. Мне нужно 20 надежных парней. Да. Кажется, начинаю. охота? Охота. В нашей профессии главное не стать дичью. Кстати, однажды в Москве я. Так что в Москве оборон? Можно жить спокойно в замке, ухаживать за красивыми женщинами. Но охота, охота это чудесно. Только я не люблю стрелять. Все живое прекрасно, оно создано для жизни. Капитан направляется в казино. Идите за ним. Звоните, я буду здесь. Франц приехал. Хорошо, проводи его сюда. Хельмут, убери чемодан. Дело, Георг, ты мне нужен, Франц, здравствуй. Однако трудно было тебя найти. Ты знаешь, меня не было в городе. Да-да, ведь ты ловил русских бандитов. Русские. Мы зовем их русскими, их здесь десятки племен. Десятки племен, и все упрямые. Расшатывает нервы, а в нашем деле требуется спокойствие. А кровь не расшатывает. У нас разная работа, господин Барон. Так ведь каждому свое, Франс? Ну да. Все перебираешь бумажки, все думаешь. Ты чистенький. Чистенький, барон. Да? Капитан зашел в казино. Хорошо. Я очень чистительный человек, Георг. Когда дома резали свинью или теленка, я всегда ужасно переживал. Из животных, Жизнь уходит сразу. Конечно, если режет профессионал. Ты можешь не поверить, но всегда ужасно переживаю, когда Вальтеру... Это один из моих парней. Приходится прибегать к помощи аптечки. Представляешь, эта скотина Вальтер смастерил... ...целый набор разных инструментов. там Стальные иглы. Всякие хитрые тесочки, щипчики. Надо видеть. Вальтер уложил свои инструменты в аптечку. Всегда надевает белые халаты, резиновые перчатки. Тебе неприятно слушать? Я тоже пью, когда приходится сидеть на допросах у Вальтера. Смотри, специальные ватные шарики. Когда Вальтер начинает, я их закладываю в уши. Крик, конечно, слышен, но звук уже не тот. Не надо исповедоваться. Я не папа римской и не даю индульгенций. Франц, ты знаешь, я нашел русского разведчика. Ты взял его? Пока. Нет. Не забывайте, что аресты обычно производит гестапо. Обсуждаю с Сергеем вариант Омега. Я высказывал подобные опасения, но Сергей убежден, что Шлоссуру невыгодно отдавать советского разведчика в руки гестапо. Какой сигнал вы ему дали? В своих сообщениях Сергей в конце шифровки не ставит точки. Когда он будет работать под контролем, он ее будет ставить. Вашими бы устами да мед пить. Как все просто, не нарадуюсь. Мы знаем, что Сергей работает под контролем Шлоссера, Получая дезинформацию, выясняемые истинные намерения Абвера, пора писать представление на ордена. Виктор Иванович, а что мы не предусмотрели? Арест гестапо. Абверу невыгодно делить добычу с СД. Да и Шлоссер из военной аристократии по своим человеческим... Ну, ну, не надо. Знаю их кодекс чести. Захочет барон надломить Сергея и пропустит его через гестапо. Вскоре он, конечно, будет молчать. Никакой радиоигры. Изуродованный труп. Виктор Иванович, скорен, уравновешенный и трезвомыслящий человек. Прежде чем пойти на вариант Омега, я убежденным все продумал. Ну ладно. Подождем очередной шифровки. А мы, Николай Алексеевич, должны срочно направить Сергею опытного помощника. Вот моя рекомендация. Я рассмотрю. Разрешите? Благодарю, капитан. Надеюсь, я вам не помешаю. Я думаю, господин Штонбенфюрер, а думать не может помешать даже службе безопасности. Ох, шатильные фронтовики! Отчаянный народ! Что прикажете? Пиво. Пожалуйста. Капитан, я слышал бы разыскивать Но... свою невесту. Вы в курсе моих личных дел? Я польщен господин Штурмбанфюрер. От благополучия в личной жизни каждого зависит моральный дух нашей армии. А, а вы философ. Господин капитан, а мое присутствие действительно не мешает вам думать? Как вы чувствуете после ранения? Вы очень внимательны. Благодарю за компанию. Я тороплюсь. Подвезить, отрезать. Прошу, капитан, зайдите ко мне в гости. Ненадолго. Ваше личное оружие. В НКВД, наверное, тоже отбирает оружие? Вот и Шлезингер, дядя моего покойного мужа. Полковник погиб на русском фронте. Очень веселый человек. Любил горничных и карты. Полковник и любил горничных. Давайте придумаем ему какую-нибудь иную страсть. Так. Отец моего покойного мужа, Вольфганг. Угу. Что ж вы поручили арест капитана Магелю? Идет война, Лота. Пауль Кригер наш враг. А если бы мы попались ему в руки? Барон. О Магеле рассказывают страшные вещи. Фройлин, вы сентиментальный. Я не знала, что разведка пользуется услугами гестапо. Я предупредил, чтобы вашего знакомого не трогали. Почему моего знакомого? Выполнял задание. Мне приятно, фройлин, что вы помните об этом, но я поступил так, как я считаю нужным. В своей работе я руководствуюсь не непонятием о добре и зле. Вы знаете, Лота, я не сторонник методов гестапо. Я сам к ним никогда не прибегал, но мы не можем ссориться со службой безопасности. Барон, я так устала, я очень хочу спать, простите меня. Война с Россией не может вестись по рыцарским правилам. Это война на уничтожение. Если коммунисты ее выиграют, они сотрут Германию с лица земли. И штаб квартира фюрера 3 сентября. Главное командование вермахта сообщает, под Сталинградом Наши войска в тесном взаимодействии с авиацией выбили противника из сильно укрепленных позиций и успешно отразили его контратаки. Военные объекты в Сталинграде и вокруг него, а также судоходные сооружения на Волге были подвержены воздушным налетам. От советского информбюро. юго-западнее Сталинграда наши войска вели напряженные оборонительные бои крупными силами противника, вклинившимися в нашу оборону. Все попытки немцев прорваться городу встречает стойкое сопротивление советских частей. Майор Симаков, для меня что-нибудь есть. Майор Симаков, для меня что-нибудь есть. Майор Симаков, для меня что-нибудь есть. давно уже ждут, товарищ майор. Разрешите? Доброе утро, Викторович. Доброе. Почему вы не выполнили мое указание? Я прочел ваш рапорт. Готов выслушать вас снова. Ну и что нового, Николай Алексеевич? Естественно, ничего. Упрямство тоже не новая черта человеческого характера. Что вы пишете? Петрухин и Скорин друзья. Хорошо знают друг друга. Это серьезные доводы, Николай Алексеевич. Виктор Иванович, Скорин попал в сложное обстоятельства. по он пошел на вариант Омега. От его... Душевного равновесия, от его уверенности в нашей поддержке зависит много. А Петрухин знает характер Скорина, его привычки, его манеру работать. У них даже на одних цветах словарь составлен. Вы-то откуда это знаете? Знаю, Виктор Иванович. Все все знают. Один я сомневаюсь. Раз вы все знаете... Вас предупреждать не о чем. Да-да. Вы отвечаете за этого человека головой. Холодный. Господин Барон, уже 15 лет минут... в казарме. Когда господин генерал с утра ворчал на кофе, значит быть беде. Соедини меня с Магелем. Алло. Франц. Доброе утро, Шрамбаферер. Для меня еще вечер, Георг. Интересуешься русским? Знаешь, он молчит. Георг, разреши мне попробовать. Нет, Франц, он мне нужен живой и нормальный. Завтра в три он должен быть у меня. И никаких сюрпризов. Иначе в Берлине будут знать о твоем провале с цветочницей. Хорошо, хорошо. Хорошо. Господин барон, кофе на столе? Боюсь, что вы совершили ошибку, Шлоссер. Работать с надломленным в гестапо человеком, конечно, легче. Но если Магель что-либо выжмет из этого русского, то поспешит доложить своему начальству. Тогда даже и адмирал не сможет вырвать этого парня из рук СД. Господина штурмбанфюрера я держу достаточно крепко. Как хороший скотовод, он знает свой загон. Хотелось бы надеяться. Я не ждал ни славы, ни побед, Пока друзья храпели беззаботно, Я бодрствовал, глаза вперив во мрак. В иные дни прилег бы сам охотно, Но спать не мог под храп лихих вояк. Порой от страха сердце холодело, Порой от страха сердце холодело. Ничто не страшно, только дураку. Для бодрости высвистывал я смело Сатира злой звенящую строку. Запрещенный гейны. Любопытный выбор для кода. Да. Как дела, капитан? Еще не нашли ключевые фразы, господин фрегатный капитан. Скоро ли найдете? Надеюсь, господин майор. Угу. Установлено, господин майор, в середине книгу открывали чаще. Здесь? Да, верно. Торопитесь, господин капитан, торопитесь. Угу. Радиограммы должны быть расшифрованы завтра к утру. Ну, как вы спали? Молчите. Ну, ну. Ну как вам у нас? Чисто, не правда ли? Если плохо видно, то можно и такой свет. Штурбан-фюрер. Капитан ваш гость или мой? Шутник. Вас не интересует, где вы находитесь? Какое звание вы имеете в Красной армии? В этой комнате даже глухонемые разговаривают. Я знаю, что такое гестапо. Что он Смотрите, не ошибитесь. Хорошо. Вальтер, готовь пациента. не только яркий свет, но и прекрасная кустика. Обычно я затыкаю уши. Чего вы Правды, капитан. Правды. Только правды. Мне известно, что вы русский разведчик. И мне нужно знать все, что знаете вы. Не запретили вас трогать жаль в кресле сидит ваш соплеменник простой солдат он не над что вы провалились я мог бы отправить его в концлагерь и человек бы жил но вы провалились я прикажу мучить ни в чем не повинного человека пока вы не начнете давать показания. Если он умрет, на его место посадим другого. У нас есть молодые женщины, дети. Я обращаюсь к вашему гуманизму, капитан. Вы никогда не сможете себе этого простить. Мне необходимо срочно переговорить с миром Шлосером. Вы отказываетесь. Вальтер, начинай. как ваше имя. Положите щипцы. Что вы делаете? Положите щипцы, положите. Я вас просил. Положите щипцы. Положите. положите. Что вы нет... Леночка, я-то в Москве всего на несколько часов забежал к вам, никого. А Сергей не пишет? Ну, оно и понятно. Он же у партизан. Я вроде тоже партизаном. Левее еще? Чуть-чуть. Ага. Хорошо. Улыбочку? Улыбнись, дядя. Сейчас будет художественное фото. Вот. Спасибо. Видите ко мне. Вот так. Вот в вот обрадую. Может. Я ведь знаю, что ты к нему едешь. У -у -у. А мне пора. Ну, расти быстрее, герой. Ясно? Сейчас. нас с Сергеем, означает, что все в порядке. Держи. Скажи Сергею, что я его люблю. Люблю и жду. Скажи так. Хорошо. Ну иди, Костя. До встречи. По всем признакам, сердечный приступ произошел в результате болевого шока. Но на теле больного нет ранений или ожога, и я затрудняюсь. Есть ли опасность для жизни? Как быстро он поправится? В мирное время такой война. Сейчас война, доктор. У человека одно сердце, ему все равно война или не война. Хорошо, можете идти. Георг, я его пальцем не тронул. Просто психологическая обработка... У всех бывают истерики, а он был спокойный. Слушаю, Шлоссор. Берлин? Хорошо, Фройлен. Я жду. Добрый день, господин адмирал. Как ваше здоровье? Вчера удалось найти хорошего пианиста. Да. Думаю, в ближайшее время организовать концерт. Да. Благодарю вас, господин адмирал. Прекрасно. Как живем? Дружно. СД существенно помогает мне в этом деле. Буду вам очень признателен, господин адмирал. До свидания. Спасибо, Георг. Спасибо. До свидания, Франц. И убери, пожалуйста, горничную из особняка, Фролин Физбах, у меня достаточно своих людей. Хорошо. Чтобы сегодня вечером ее там не было. Хорошо. Георг, я хочу сказать тебе по дружбе. По-моему, он никакой не разведчик, а просто так паршивый интеллигент. Бредил, читал стихи горной вершины, мглою. Такой, если б знал, все рассказал. Оставь меня, Франц. Я понимаю, Георг, раз ты доложил адмиралу... Назад пути нет. Вы свободны, Макс. Здравствуйте, Паулю. Очень рада вас видеть. Не надо, Фрейлян. Я считала... И совершенно напрасно. Не стоит разыгрывать мелодраму. Блота, пожалуйста, мне кофе, капитану молоко. Мне кофе. Врачи запретили вам. Плевать я хотел на ваших врачей. Я сожалею, капитан. Не надо, майор. Вам аристократу, сыну генерал-полковника, не пристало так. Беспардонно врать. Ваше имя, звание, цель заброски. И поняла вопроса. Какой же капитан вермахта будет разговаривать с майором Абвера подобным тоне? Побывавший в гестапо. Пускное удостоверение подлинное, в университете вы тоже учились. Но вот заключение врача. Швы на вашем бедре накладывал не немецкий хирург. Изъята рация, протоколы обыска, допроса хозяина квартиры. Перехвачены радиограммы. В вашей машине найдена книга, радиограммы расшифрованы. Генри Гейна. В Германии запрещен. А вот посмотрите там... Страшная фотография. А если ваши близкие в Москве увидят, где и с кем вы пьете кофе? Вы сняли перчатки, барон. Но шантаж изобрели не вы. вы будете отвечать на вопросы. Пауль Кригер, я привык к этому имени. Разведчик интересовался вашей обверкой командой. От кого вы получили рацию? От цветочницы. Неправда. Я отдаю должное героизму. Вашего народа, но ему не устоять перед военной машиной Германии. Наши армии... Причем тут армии, барон? Вам лучше других должно быть понятно, что фашизм обречен. На вашей родине советы, на моей национал-социалисты. Им не договориться. Своим не убежден. Разведка всегда была. Мне поручено создать секретный канал для связи со ставкой русских. Вы мне подходите. Вы не собираетесь работать на меня. Поэтому подходите. Адмирал Каналич, человек предусмотрительный. Не вечен же нам воевать. Возможно, захочет обратиться к Москве. А вас там знают, верят. Адмирал думает о мире. Мне поручено создать прямой канал для связи с Москвой. Это все, что мне известно. Точно. Что я должен делать? Вы должны поддерживать постоянную связь с Москвой. Я буду снабжать вас интересной информацией, разумеется, доброкачественной. Под моим контролем вы будете передавать в Москву интересный материал. Вы будете приносить своим конкретную пользу. На данном этапе. А дальше? Вы выполняете свое задание, я свое. Что будет дальше, не знаю ни я, ни вы. Ключ передатчика в ваших руках. Решайте. Мне надо подумать. Я ценю в людях это качество. Отдыхайте, набирайте сил. Трость я вам возвращаю. Вы не считаете меня наивным, барон? Я считаю вас умным. И не забудьте для всех, капитан Кригер ищет свою невесту. Капитан Кригер свободен, абсолютно свободен. Восьмые сутки не выходит в эфир, товарищ майор. Познакомился вдовой полковника Фишбах. Бываю в гостях. Намерен поселиться постоянно. Бывают информированные люди. Сергей. сделал свое дело. А вы не боитесь, майор, что локаторы засекут этот квадрат и уйму людей поймет, что рация работает под крылышком обвера? Хорошо, хорошо. Я подумаю. Можно работать из машины. На ваше усмотрение. Поздравить, барон. Ройлин, соедините меня с Берлином, с кабинетом господина Адмирала. 3.18, Берлин. Берлин на проводе. Благодарю вас, Лота. Это вы, Вольф. Здравствуйте, Шлоссер. Ничего, соедините. Извините, господин адмирал, я подумал, что вы будете лучше спать, если узнаете, что племянник сегодня дал первый концерт. Будем надеяться. Спокойной ночи, господин адмирал. Спасибо. Концерт это шифровка? Вы так определенно об этом доложили. Поверьте моей интуиции, барон. Мы не должны в такой степени доверять капитану. Вот и а займитесь своим делом. Не забывайте, что Пауль ваш гость. Его душевное равновесие тяга к жизни непременные условия. Наши операции и ее успеха. Он должен полюбить этот дом. И не будем забывать, что он мужчина. Текст передан без изменений, господин майор. Должен быть условный сигнал о работе под контролем. Ищите. Слова не переставлены. Ничего не добавлено, господин майор? Порядок слов, все знаки препинания. Этот текст мы ему дали, а этот он передал. Да, господин майор. Все верно. Либо я ничего не понимаю в людях, либо сигнал о работе под контролем есть. Но вы же сами составляли текст, господин майор. Составлял. Покажите мне шифровки перед ним ранее. Пожалуйста, господин майор. Вот он. Точка в конце текста. Русский никогда не ставил в конце текста точки. Я ее поставил и передал. Расчет на немецкую аккуратность. Найдите в записи, где эта точка. Вот она. Вырезайте. Передадим шифровку завтра без сигнала о работе под контролем. Капитан был уверен, что работал в эфир, а Москва до сих пор не получала его шифровки. Москве придется еще одни сутки подождать.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 С любимой до рассвета Я хочу тебе только одного Одного хочу, больше ничего Заклинаю тебя Приди скорей, приди, моя победа Где он этот день?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 Победный день